Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео начинается немножко необычно, а все по той причине, потому что у меня произошел косяк. Короче говоря, вчера пришел на рынок, с утра пораньше, еще никого не было, отснять а вам цены и спокойно дальше ехать на работу. Работа, да? Ценник я снял, видео я сделал, все отлично, все замечательно. Тут у меня машина появляется в Усыриске, я еду в Усыриске, снимаю в Усыриске клевое видео. По ценникам снимая. Снял классный автомобиль. Поехал туда смотреть. Nissan Sirena Epar 18 год. Машина бальная с небольшим пробегом, по-моему, 60 тысяч. 4 балла Максимальная максимальной комплектации. Шикарный автомобиль. Его снял. Снял ценники. Короче говоря, пришел сейчас домой. Сел за компьютер. Давай смотреть. А... Камеру, не камеру, <смех> а микрофон, микрофон. Получается, я видео в Владивостоке отснял, а, кстати, без начала, да? Поехал, микрофон выключил, приехал в Уссурий, ходил, ходил, там снимал, что-то себя снимал, машины снимал, микрофон был выключен. Короче, видео вот оно есть, звука нет. Жалко, конечно, потому что реально получилось классное видео. Вот, но а, на этой неделе еще раз планируется поездка в Уссурийск, поэтому обязательно сниму цены. Не знаю, останется то сирена, не останется. Вроде как за ней э, собираются приехать, дней через 5, но будем на это надеяться. Итак, сегодня я вам покажу просто ценники на авторынке «Зеленый угол». Вот. Э, я напоминаю, что я занимаюсь помощью при покупке автомобиля. Машины смотрю, ребят, абсолютно везде. да. Будь то Усуриск, Артем. Э, неважно, если машина находится не на «Зеленке». да, Потому что все думают, что я живу на «Зеленке», я проверяю машину только на «Зеленке». Машины смотрю в городе в других городах Проверяю абсолютно любые машины ну в плане опять же многие думают что я проверяю только без пробежных автомобилей также я проверяю и пробежные автомобили проверка автомобиля стоит 2000 рублей и открыта у меня новая услуга она уже действует порядка наверное месяца то есть теперь через меня можно привести автомобиль напрямую с аукционов японии без всяких накруток да и Короче говоря, вы себе купите именно то, что вы хотите. Хотите себе E-Power, 18-й год, 4,5 балла с пробегом 60 тысяч, максимальную комплектацию красного цвета. Я вам привезу именно такой, именно такой автомобиль. Ладно, ребят, комментируем, подписываемся, смотрим видео. Еще хочу показать вам данный автомобиль. Ребята, он пришел на продажу. Это Fit, 19-й год, 1,3, не гибрид. Резина лета есть бесключевой доступ, повторители. Петровиков, к сожалению, нет. Пробег 47 тысяч. Оценка 4 балла. Чистый, аккуратный салон. Если возим машину на продажу, возим только хорошие бальные автомобили. Салон, как видите, обычный. Тряпка, посмотрите состояние. То есть машину не чистили, машину не мыли. Его только-только забрали. Ключ один. Климат. Клевая магнитола. РБ7. Круиз-контроль. Система безопасности. Пробег 47 тысяч. Ну и собственно вот он. Аукционный лист. Кузовщина вся целая 4 балла. Стоимость в районе миллиона рублей. Само подкапотное пространство, двигатель не мытый. Вот еще раз повторюсь, вот такое вот состояние, в таком состоянии пришел автомобиль с Японии. Есть японский регистратор, флешки там однозначно нет. Резина лета без литья он. Поэтому, друзья мои, если такого автомобиля, который вы хотите приобрести, нет во Владивостоке, нет в наличии на авторынке зеленый угол, теперь через меня вы можете заказать автомобиль напрямую, напрямую с аукционов Японии. Для более подробной информации пишите мне в WhatsApp. Так, ну что, раннее утро, время пол полдевятого. Одна стоянок уже открыта. Давайте посмотрим, посмотрим, что по ценам. Итак, продается у нас стоит Daihatsu Move 590 тысяч. Комплектация Кастом, автомобиль 2015 года выпуска. Передний привод, 2 ВД указано, пробег 108 тысяч километров. Неплохой, симпатичный внешний вид автомобиля. Мне мувики, вот, ну это один из самых любимых, скажем так, для меня кейкаров. Но их нет я знаете что вам хочу сказать вообще в принципе в принципе автомобилей на рынке вот приезжает человек за автомобилем смотрит вот этот вот рынок машин много по факту автомобилей ребят действительно очень мало то есть вчера был поиск автомобиля пытались найти либо fit гибрид да свеженький пытались найти фрида ничего не нашли абсолютно ничего да они как бы есть но во первых их мало и именно вот э, автомобиля по параметрам, чтобы он полностью соответствовал параметрам заказчика, параметрам клиента, такого нет. Хотя, поверьте, сумма была, сумма была очень хорошая. То есть, в принципе, у нас э, люди были готовы потратить миллион четыреста. Миллион четыреста для Фита это очень-очень хорошо. И для Фрида это тоже хорошо. Вот, поэтому сейчас есть такая, ну, назовем это небольшая проблема, да, все-таки с автомобилями. Вот, поэтому а, я еще раз повторюсь, наверное, я многим в WhatsApp об этом говорю, ребят, прежде чем ехать за автомобилем сюда, а, откройте обязательно дром, посмотрите, промониторьте рынок, чтобы автомобили, чтобы они были в наличии. Чтобы не, не, не, не получилось так, да, то что вот вы хотите вагон вот, а, вы приезжаете сюда, а здесь и всего там 3-4 автомобиля стоит. Обязательно, обязательно мониторьте рынок. Если нет того, чего вы хотите, то то в вашем случае привезти автомобиль с Японии. Как бы плюсы, есть, конечно же, минусы, да, вот, заказ автомобиля с Японии. Вы покупаете, ну, если в двух словах по фотографиям, но, опять же, есть плюсы. Вы привезете себе именно то, именно то, что вы хотите. Но, вот, опять же, вот, как-то я так раз и попал сразу на три инвагона. Хотите вы, допустим, инваган, да, кастом, там, белый перламутровый цвет. Вот, там, хотите кожаный салон и хотите небольшой пробег, ну, Ваш вариант вести на заказ. Итак, инваган 605 тысяч, аукцион, пробег 95 тысяч. Аукцион 3,5 балла. Еще раз возвращаясь к теме. Вот лежит аукционный лист. 3,5 балла, окрас капота, окрас крыла, пробег 95 тысяч. Я не проверял вот этот аукционный лист. Я не знаю, настоящий он, не настоящий. Все, любой автомобиль, любой автомобиль, в любом случае всегда нужно проверять вот ладно давайте пробежимся по ценам посмотрим где указаны ценник Четвертый вагон стоит еще стоит инваган. Итак, приус цены нет сиента ценника нет стоит акция. 18 год полтора литра 4 воды хороший неприхотливый двигатель простой надежный вариатор стоимость автомобиля 1 миллион рублей дальше стоит у нас альфа альф очень мало на рынке тринадцатый год 12 месяц мотор 18 стоимость 1 миллион двести тысяч рублей еще один n вагон 4 ВД, шестнадцатый год 555 пятьдесят тысяч рублей так здесь ценника нету четырнадцатый год turbo сайл написано 535 тысяч рублей а немного появилась бонг ванетов и так бонга шестнадцатый год а объем двигателей у них везде идет 184 в.д. 1 миллион триста двадцать тысяч рублей 15 год 1 миллион сорок тысяч рублей а следующий 16 год 1 миллион 170 тысяч рублей и 15 год 970 тысяч рублей почему такая разная цена на автомобиле а, во-первых года да? во вторых комплектация пробег аукционная оценка в каком состоянии был куплен автомобиль то есть ребят нюансов нюансов много вот так что у нас здесь еще есть e power nismo 1 миллион сто сорок пять тысяч рублей и еще друзья мои момент такой я не ищу машины по низу рынка то есть, если вы хотите заказать поиск автомобиля, ну, допустим, опять же, вы хотите себе там E-Power, да, цена которого там миллион, миллион сто, опять же, в зависимости от состояния, а у вас там 850-900 тысяч. Я, когда я беру поиск автомобиля, я уверен, что я найду хороший, бальный, целый автомобиль. Лишь бы что вам там предложить, ну, грубо говоря, чтобы вы от меня отстали, да, я таким не занимаюсь. То есть, если я еще автомобиль, поверьте, он у вас будет клевый, хороший. Итак, видите, да, вот пустые ряды на этой стоянке. Здесь тоже автомобили стояли, здесь сейчас сейчас их нет. А, так, что это? Хаслер у нас стоит. 2017 год, турбо есть не турбовые, 715 тысяч рублей. Танта семнадцатый год, электродверь, система безопасности 4 балла 635 тысяч рублей по этой стороне стоит у нас да неплохая комплектация и он идет turbo 605 тысяч рублей есть у нас филдер шестнадцатый год полтора литра это комплектация vxb хорошая клевая модная комплектация черный цвет система безопасности туманки штатное литье резина правда ребят зима хром ручки повторители на зеркалах 1 миллион тридцать тысяч рублей десятый год старенький кузов полтора литра 4 воды стоимость 810 тысяч рублей свеженькая мира цена не указана, но 500 550 тысяч примерно вот такая вот цена кстати кубика по моему я пропустил довольно редкий экземпляр неплохой на самом деле автомобиль мне очень нравится особенно вот нравится в этой коробочке его салон он очень-очень большой Итак, так это семнадцатый год полтора литра тридцать пять тысяч рублей смотрим что у нас есть дальше продается nissan x-trail x-trail тоже один один из самых популярных кроссоверов ну x-trail почему берут потому что он из кроссоверов он самый-самый дешевый ценник правда не указали здесь может на беленьком есть Да, белый тоже не указан. А рядом стоит у нас Виш. А, Виш. Цена не указана. Ну, только вижу то, что он с половиной балла. А что это? Адеха. Nissan nv 50 Nissan AD. Редкий автомобиль. Очень мало их. Кстати, вот такие вот автомобили, которых, которых действительно мало. Я не ищу еще раз повторю чтобы состоялся поиск автомобиля должен был быть выбор чем больше автомобилей я пересмотрю тем лучше автомобиль я выберу для вас Итак, так это семнадцатый год 164 воды кстати да здесь стоит простой автомат 770 тысяч рублей следующий автомобиль это сиента сиента гибрид g комплектация они все идут полторашечные цена к сожалению не указана. На аксио тоже цены нет. По-моему, на следующих автомобилях ценник у нас не указан. Вернемся в начало стоянки. Там ценники, ценники были. А еще момент, опять же, что касается очередей в транспортных компаниях. Да, вот уже какое время идет прям жесткий ажиотаж по покупке автомобиля, да, по привозу автомобилей с аукционов. Поэтому, ребят, очередь есть транспортной компании очередь есть готовьтесь к тому то что ну как минимум на на опять же видите все зависит от направления но недели две три ваш автомобиль сто процентов простоит здесь в владивостоке будешь ждать погрузки на автовоз так, ну давайте посмотрим автомобиль подороже вижу во втором ряду стоит равчик девятнадцатый год 2 литра четыре с половиной балла Стоимость автомобиля 2 миллиона 750 тысяч. Кстати, вот появились вот эти автомобили. Равчики прям. Ну, есть выбор, есть. Лифт пробежный, 16-й год. Это АЗУ, 655 тысяч а, рублей. Так, ну вот, подошли мы к началу стоянки. Prius, 13-й год, 4 года в РФ, стоимость 800 тысяч рублей. А рядом стоит пробокс. Не указано. Так, а здесь мы, по-моему, были? Привет. Начинают появляться BMW, Mercedes. Нох, это 18-й год, 1 миллион 830 тысяч рублей. Рядом стоит Days Rux. Turbo, пробег 15 тысяч, аукцион, статистика. Выкладывают аукционный лист, замена капота, передних крыльев, замена правой двери и окрас. Пробег 15 тысяч, стоимость 665 тысяч рублей. Так. степ Mazda. И ценники у нас ценники. Почему-то у нас закончились ценники. Закончились у нас ценники, закончилось у нас время. То есть все, мне уже отзвонились, меня ждет подписчик, сейчас будем выбирать с ним автомобиль, автомобиль на рынке. Поэтому, друзья мои, если вам нужна помощь приобретения японского автомобиля, не стесняйтесь, звоните, пишите. Если я не поднял трубку, значит я занят. Я еще раз повторюсь, я не могу постоянно сидеть с телефоном, да, и отвечать вам на смс. Не дозвонились, есть у вас вопросы, написали мне WhatsApp. Я освободился, я вам ответил. Напоминаю, поиск, проверка автомобиля во Владивостоке, именно во Владивостоке, стоит 2000 рублей. Остальные города обсуждаются индивидуально, естественно, чем дальше, чем дальше там да, тем дороже. То Чтобы скинуть мне автомобиль на проверочку, заходите на дром, копируйте ссылочку, скидывайте мне в WhatsApp, я вам скажу. Что дальше нужно делать? Получаете фото-видео отчет. А также напоминаю то, что через меня вы можете привезти автомобиль напрямую с аукционов Японии, и вы привезете себе именно то, что вы хотите. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Всем хорошего настроения, всем пока!